Недавно я выложил ролик, где я говорил о моем старом видеоролике, который снял я э, два года назад, 1 января 2017 И задумался, у меня есть еще старее видео. И оказалось, да. Это оценка начинаю смотреть это видео здесь сразу же видно то что это старая версия Ганстер нова орлеан Вообще. Я монтировал в то время вообще, как сейчас. Я не знаю, как это два года назад я так монтировал. А то, что я э, недавно снял, это тупо монтировано.